Индикаторы AO и IC. Здравствуйте всем. Сегодня я представляю ваше внимание два не совсем распространенных индикатора, которые относятся к индикаторам Вильямса. Это AO, Avisome Asciliator, и индикатор IC, индикатор ускорения замедления движущей силы. Что эти индикаторы себя представляют? Мы будем рассматривать все на примере терминала Quick и в квике будем их показывать, но то же самое справедливо для других терминалов, к примеру, терминал MetaTrader 5. На основе данных индикаторов у нас есть торговые роботы, для них записано отдельное видео, где уже рассматривается непосредственно работа торгового робота на основе индикатора IC. АО. А весом осциллятор или в переводе удивительный осциллятор. Данный индикатор измеряет движущую силу рынка и представляется в виде гистограммы. АО индикатор. Это разница между простой скользящий средний с коротким периодом, по классике это пятый период, и скользящий простой следующий с периодом 34. Но в отличие от обычных скользящих средних, здесь берется не цена закрытия, а берется так называемая средняя цена. Это сумма high плюс low свечи деленная пополам. И вот данный индикатор измеряет движущую силу рынка. Какие он генерирует сигналы? Первый сигнал, который используется, который применяется, это сигнал блюдца. Сигнал возникает, когда гистограмма находится выше нулевой отметки. Мы будем рассматривать сигнал long, соответственно сигнал short симметричный. То есть здесь будет сигнал блюдца, там будет перевернутая блюдца. Сигнал возникает, если после падающего бара идет восходящий бар. При этом если столбик третий столбик С больше столбца А, тогда считается, что возникает сигнал блюд. Сигнал достаточно редко используется, имеет очень много ложных срабатываний. Гораздо чаще используется следующий сигнал. Это сигнал пересечения нулевой отметки. Также сигнал long это когда гистограмма АО пересекает нулевую отметку снизу вверх. На столбце B после его формирования возникает сигнал в лонг и можно входить в длинную позицию. И следующий, третий сигнал это два последних пика. При этом гистограмма должна находиться в отрицательной зоне, то есть должна быть меньше нуля. Тогда возникает сигнал лонг. А теперь рассмотрим индикатор IC или индикатор ускорения замедления движущей силы. Как уверяет Вильямс, когда создавать индикатор, что данный сигнал возникает раньше, чем сигнал АО. Почему? Потому что, чтобы движущая сила стала расти, необходимо сначала, чтобы ускорение этой силы сменилось с отрицательного на нулевое, а затем начало расти. То есть, поскольку индикатор IC – это ускорение движущей силы, то, соответственно, сначала возникает ускорение этой силы, то есть, Срабатывает сигнал от индикатора IC, а уже позже возникает сигнал от индикатора АО. Поэтому и в торговом роботе мы используем именно индикаторы IC. Как он находится? Мы уже смотрели формулу индикатора АО. Индикатор IC это разница гистограммы АО минус простое скользящее среднее от быстрого пятого интервала. В терминале Quick, периоды 5, быстрые, одинаковые при расчете АО и при расчете IC. То есть вот эти периоды вы можете выбрать в терминале Quick только одинаковыми. Какие сигналы возникают у данного индикатора? Давайте посмотрим. Данный индикатор имеет тоже три самых основных индикатора. Первый это два растущих бара. Мы опять же будем рассматривать сигналы LONG два растущих бара, при этом гистограмма IC находится выше нулевой отметки и возникает два подряд растущих бара. Это сигнал блонк. У данного индикатора достаточно тоже имеет много ложных срабатываний. В нашем роботе мы не используем этот индикатор, мы используем три растущих бара. Это сигнал блонк возникает, когда гистограмма меньше нуля отрицательно. И в отрицательной зоне возникает три подряд сигнальных столбца. Как правило, данный сигнал возникает, возникает раньше, чем пересечение нулевой отметки. То есть это второй сигнал, три растущих бара подряд. И как раз есть третий сигнал, это пересечение нуля. Когда мы пересекаем вверх, это возникает сигнал long. И когда мы пересекаем нулевую отметку вниз, это сигнал short. Как правило, этот Сигнал возникает чуть позже, чем три бара подряд, но возникает и меньше ложных срабатываний. Поэтому данный сигнал, как правило, в большинстве случаев работает более надежно и стабильно. Второй и эти сигнал используют в нашем торговом роботе. Давайте теперь откроем терминал QUICK и посмотрим на примере, как данные сигналы возникают и работают. Давайте правой клавишей мыши на графике фьючерс на индекс RTS нажмем редактировать и посмотрим. Индикатор AO. Какие имеет параметры? Короткий и длинный период. То есть разница по классике простых скользящих средних, но кому больше нравится, может использовать экспоненциальную скользящую среднюю. Как мы уже говорили, простая скользящая средняя в большинстве случаев дает меньше сигналов на вход, соответственно у вас будет меньше ложных входов. И индикатор IC тоже имеет два параметра. У ковика только два параметра. Период короткий и период длинный, скользящий, средний. Тоже рекомендуем использовать простую, но можно и экспоненциальную. Давайте посмотрим. Здесь вот у нас в середине выведен индикатор АО. Но мы будем смотреть IC, поскольку он используется в роботе и дает более ранние, более интересные для нас сигналы. Смотрим на 30-минутный график. Возникает сигнал 3 падающих бара. И это сигнал на открытие короткой позиции. Здесь мы должны зайти в шорт. Смотрим, следующий сигнал возникает вот в этой точке. 3 растущих подряд бара. И на этой свече мы должны зайти в длинную позицию. Открыть длинную позицию. Но дальше, если вы посмотрите, тут есть очень часто возникают обратные сигналы на открытие короткой позиции. При этом рынок продолжает восходящее трендовое движение. В данном случае здесь будут ложные срабатывания. А теперь посмотрим пересечение нулевой отметки. Второй сигнал, который используется и в торговом роботе. В данном случае вот второе пересечение. Следующее пересечение возникает только здесь. Да, мы здесь заходим позже, чем на сигнале 3 бара, но зато этот сигнал срабатывает. Дальше мы переворачиваемся тоже на одну свечу позже, но отлавливаем все трендовое движение и переворачиваемся в шорт только вот на данной свече. То есть все трендовое движение в данном случае индикатор отлавливает по сигналу пересечения нулевой отметки. Данные формулы и подробное описание индикатора вы можете видеть на нашем сайте kbrobots.ru и найти данный индикатор можно на сайте в разделе роботы, комплект агро-роботов для квика и здесь всплывающий под меню, здесь вы найдете индикатор ICAO, в настоящий момент его нет, но к моменту выхода данного видео он данная страничка появится. Не забывайте также ставить нам лайки, записывайтесь на главной странице нашего сайта, кликая на данный баннер на ближайший бесплатный вебинар. Приходите, пообщаемся, вы зададите мне вопросы, и я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Спасибо всем за внимание. Смотрите следующее видео, ссылку на которое вы увидите в конце данного ролика, рассказывающий про работу непосредственно торгового робота для терминала Quick. На основе индикатора гистограмма IC. До свидания.